Любить, быть, боль, И наше счастье И с тем другим не станет Но бывает так, да, что все меня все. Тут, Чужая векность, ночью мы там В I'm Ну что ж, по-моему, очень и очень.